Все началось в городе Н. Московской области. Некий молодой писатель потерял вдохновение, а ему очень были нужны деньги. И тогда он прибег к весьма нестандартному методу. Он вызвал дьявола, чтобы тот дал ему вдохновение для создания новых рассказов. И дьявол дал ему вдохновение, но выдал ряд условий. Среди них было и то, чтобы все эти истории были написаны кровью. Коммунальные службы Уже на носу холода А они все никак не додумаются включить отопление Все тянут до зимы сволочи За что я только им налоги плачу, блин О, как же холодно Ну ладно Сухари есть Интернет еще за неуплату не вырубили Так что живем еще Что там новенького на двочах интересно? слишком уныло. А это что? Ха, а нехило-то кому-то пердак припекло! Но читать все это как-то влом. Как говорится, много буков не осилил. Еще какой то уг. А вот и годноты подвезли. Как раз то, что мне сейчас и нужно. Ну посмотрим, что там нам братишка Ануан покушать принес. Так, вот это похоже что-то интересное. Название правда не особо многообещающее. Не, походу скорее всего какая-то унылая хрень. Ну ладно, посмотрим, что там А, ну понятно Похоже, какой-то психодел И чего, интересно, мне должно стать стрём Не, херня какая-то Так, стоп Какого хрена? Это же моя комната Теперь и мне стало стрёмно Но что еще хуже У меня закончились сухарики А я все еще хочу жрать Блин, надо что-нибудь ещё взять пожрать из холодильника Блин, как же меня глюкануло с этого дерьма. Нет, надо все-таки заканчивать с просмотрами этих видео. Они явно не идут на пользу моей психике. Ну ничего, сейчас сделаю себе бутер и успокоюсь. на месте. Всего лишь сон. Блядь, это был всего лишь сон. Видимо, я задремал под этот унылый видос. Фух. Какой реалистичный кошмар. Как же хорошо, что это все было не по-настоящему. О, нет, все таки с этим дерьмом надо завязывать, блин. Лучше уж смотреть стримы на околофилософскую тему. Жесть. Просто жесть меня накрыла, не по-детски просто. как не могу отойти от этого. Так, стоп. Я вроде не включал в ванной воду. Ну, а, сука, не подходи! Не подходи, брат! Да, сука! И сейчас. Фу, сейчас. Что-то со мной явно не так. Это все глюки? И очередной сон Не знаю, почему меня так накрыло но скоро это должно закончиться Ой, блин Это должно закончиться Опять долбанный кошмар! У меня явно какие-то проблемы. Мне нужна помощь. Я не понимаю. Что со мной нафиг происходит? Я не... С этим бесконечным кошмаром. Тебе же так нравилось на них смотреть. Но теперь ты сможешь принять в них участие, как и многие на тебя. А теперь пришло время дать этому файлу более массовое распространение. Отправить... Дни и ночи в этой полуразваленной деревушке Год за годом одно и то же Дом уже давно трещит по швам Я... я так устал Неужели я не заслуживаю лучшей жизни? Мои соседи тоже постоянно задают себе этот вопрос Спасение пришло неожиданно Несколько месяцев назад к нам явились слуги Господа Они сказали, что если мы пойдем с ними, то узнаем, что такое рай Они изменят нашу жизнь Мы дали согласие Каждую полночь они забирали по одному человеку. Остался только я. Я последний. Сегодня они придут за мной, и я отправлюсь с ними на поиски своего счастья. Прощай, сын. Что тут черт побери произошло? aqui дом, в котором жила семья Калиновых. С это была обычная семья, состоящая из отца, матери и одного сына. Но на самом деле они скрывали одну тайну. Они заводили местных людей к себе в дом, затем усыпляли их и закапывали их на кладбище неподалеку от их дома. Однажды они закопали одного местного парня, который оказался верующим. После смерти Бог превратил его в призрака который начал мстить своим обидчикам. Через несколько дней соседка пришла к Калиновому гости, но их самих не обнаружила. Она нашла только один крест, на котором красовалась черепушка зеленого цвета. Вскоре это место стали называть проклятым, так как там через несколько дней начали пропадать люди. Дом до наших дней сохранился в целости и сохранности. Но современная молодежь считает эту легенду просто сказкой. Они не верят то, что это произошло на самом деле, и очень зря. Блин, опять проиграл. Ну ладно, черт с этими играми. У нас там в СВК. Так. Что это? А, дом номер 58 был признан проклятым много лет назад в районе Тимидовых, в деревне Рябушки. Стоп, Рябушки? Это же наша деревня. Да я не слышал об этом доме вообще ничего даже не думал что тут что у нас в деревне в такой спокойной деревне может быть проклятый дом хм. интересно а что в этом доме такого проклятого надо узнать надо проверить Алло? Алло, Егор? Слушай, ты не поверишь, но у нас в деревне, оказывается, есть дом номер 58, который признан проклятым в районе Демидовых. Поэтому я решил это взять и пойти туда, проверить, правда это или ложь. Дима, ты же понимаешь, что это опасно? А ты что, не знал что ли, что опасность – мое второе имя, а мое первое имя – это Риск. Окей, я так понял, тебя уже не переубедить. То есть ты согласен пойти со мной? Чего? А откуда я могу знать, что там такого проклятого? Вдруг я туда пойду и не вернусь оттуда, а ты мне хотя бы поможешь, если я попаду в какую-нибудь передрягу там. Ой. Ладно, когда туда пойдешь? Сегодня после обеда. Окей, до встречи. До встречи. Буду дальше играть. Смотри, я это место не проклято что ты что-то сказал я сказал это место не проклято <реклама> Yeah. 激情。其實... За... <по -по Пожалуйста, выпустите нас. Мы так больше не будем. Мы не будем больше будить вас. Мы, мы просто ошиблись с дачей. Мы шли на свою дачу, а попали на эту дачу. Пожалуйста, выпустите нас. Мы так больше не будем. Дай вам чистое слово, пожалуйста. Мы хотим жить, пожалуйста. Пожалуйста. <музыка> Пожалуйста. А, чувак, нет никакого остального. Ты все, что должен был, получил. Как это понимать? Что ты меня что му... Это все помню прекрасно. Ну ладно, чувак, условия поменялись. Я тебе об этом забыл сказать. Ну, так все прописано в договоре, это правильно. А, ну да, договоры все п***ят, да. Это важнее всего, согласен. Ну, как бы да, договор дороже денег. Слушай, давай запричим еще один договор. Я забываю про все эти деньги, которые ты у меня с. Но при условии, что ты приезжаешь ко мне домой с видеокамерой своей мамашей, и будешь снимать хоккей и вырубать, что, окей? Извините, пожалуйста. У вас есть деньги на ничьи? Денег нет. Но это же вам добрый дел. Да, мне насрать. Может быть, у вас есть какая-то мелочь, которая... Ладно, так и быть. Мелочь для тебя какая-нибудь найдется. Вот, не стоит благодарности. Какой наглый плюх. О, это опять ты. Опять за мелочью пришел. Извини, закончилось. И что это у тебя за сраный кот? Вот он мой котик. Я собираю за него деньги, чтобы его вылечить. Ему срочно нужна операция. Иначе он умрет. Ладно, тебе повезло, что по профессии я ветеринар. Сейчас твоему котику станет лучше. Стойте. Да, ну вот и все. Извини, я сделал все, что мог, но операция не удалась. Иди отковырю своего кота я больше не донимай меня, то и тебя прооперирую. Манюк, а? Ты чё? Ты чё, хмел? Нет! Слышь, ты чё творишь? Да это чё, все из-за кота, что ли? Да я тебе нового куплю, я с ним. Это мой кот, он скоро рванялся. В смысле? 결국 난마 tengo что совсем охренел да какой пьяный садись! отвезу отвезу это домой мобиль который нам большой скорости садись, сказал за, за, за. Прости. Ты себя в году, а значит, ты должен, должен Я никогда не верил Санта-Клауса. Так что будет интересного посмотреть в интернете? О, знаем. Это же репортаж. Не видите, ребята. Сади вон, а птичка, А? Надо быстро уже разведать. Я. я честно говорю, в этих местах что-то не то вводит. Опа, ну а куда ты, ну я знаю, что вот, как мы спускались сюда, очевидцы и сами сказали, что в той сирене. Опа, ну. Тише. Что-то там такое, что-то такое. Как что-то, держи. О, диви, вон оно. Что-то там такое, что-то такое. Он ды! Вон он! Блин, потерял вон бли... он, он бать? Сын не маленький, четко. Блин, что он? Блин, ты чуешь этот звук? Пыщающий звук. Вс, чуешь? Как ты начуешь, блин? давай! Блин! Быстрее, нагоняй! Блин! Блин, блин. Ты... Это же, Не Не знаю. ты просто репортаж вызвал это. Надо распилить Надо распилить. у нас. Субтитры И сегодня у передачи Литературный прихисток Нас ожидает зустріч с ведомим поэтом Прозаиком Та сценаристом Михайлом Бондарсвим Отже, добрый вечер, Михайло Добрый разок, так Охайо Одразу таки питання Майже особисте Где вы берете эти Карколомные метафоры, что их завжди так богато у ваших творах. Да вы знаете, буквально с бутылка. Хватит спать, пай, мальчик. Время принимать гостей. True! Чего тебе нужна хрень? Покажись, лицо покажи, а то даже во снах прячешься. Чем ты меня напугать думал? Шорохами за стенкой? Капельками с потолка? Ничего я не боюсь. Да, ты боишься? Еще как? «Мені сьогодні наснило, що моя голова селом, що можу стіни пробити своїм металевим шолом. Самодності тучу признавши, усюди йдучи на пролом, я не підіймав, забрала, бо на голові не шолом. Твоя голова – не зброя, прокинувшись, я зрозумів, а потім ставши лениво и вообще повело в разрыв Это была последняя история, написанная кровью. И возникает вопрос, кем же был этот молодой писатель? Отвечаю, этим писателем был я. Как же ты не понимаешь скрытый смысл этих фильмов? В данных фильмах зашифровано послание. Из звуков, букв и вневнятных реплик, которые говорят эти люди, мож... зашифровано местонахождение Святого граля. И, возможно, наш герой, режиссер, смог таки найти Святой Грааль, но его заставили замолчать. И теперь посредством этих фильмов он и зашифровал послание того, где же находится Святой Грааль. Это гениально. Гениально. А эти диалоги, это актерская игра, они, они прямо символизируют распустившиеся цветы, которые после того, как распустятся, тут же увядают «Браво! Браво!»